Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, британский супер крейсер Эдгар Карта, карта, так, карта, карта Северные воды, игрок Лекарь -ток. Ну это у нас получается супер Минотавр, по крайней мере продолжение этой ветки чем этот корабль от Минотавра отличается. Сейчас просто даже на скидку хотят посмотреть. Так, например, торпеды, да? Ну, дальность на 2 километра больше. Это немаловажно. У Минотавра, по-моему, десятка, здесь у нас 12 километров получается. Ну, а по ГК, наверное, все похоже. Те же только бронебойные снаряды, 6 башен, у Минотавра тоже, по-моему, 6 Ну и сразу видно Так же как и Минотавров, стрелять на дальние дистанции Хотя 13 километров это Нифига не дальняя дистанция Крайне Крайне неприятно Упреждение рассчитать проблематично Снаряды летят до цели очень долго Сколько там Пока первые долетят Там 10 залпов успевает Эдгар сделать Ну так же как и Минотавра в принципе Хотя может здесь перезарядка даже побыстрее. Я не помню, сколько у минотавра она составляет. Но здесь еще плюсом. Да, вот эта механика. Залпов там. Три залпа. Но тогда перезарядка получается очень долго. Тут даже не посмотреть, как это работает. Не знаю, посмотрим, будет игрок это использовать, эту механику или нет. Пока не особо получается. 2-400 урона. Зато сколько уже залпов произведено Вот, наконец-то Пошли попадания по Мусаси Только не приносят они пока что Никаких дивидендов Ну вот, есть там, выбились две какие-то тысячи Тыщенки Ну и пошло Вот сейчас Мусаси прям подставляет Борт, сейчас начнет входить неплохо ну, Для такого крейсера Главное, чтобы был свет Прятался, сидишь у дыма, дымов много, они работают долго. Получается, да, вот сейчас через 10 секунд дымы закончатся, и там 30 с небольшим останется, чтобы опять у дыма засесть. Ну и вот урон уже к 40 тысячам убирается. Что, да, пока снаряды летят, летят, летят, летят, урон за 40 перевалил уже. Ну, кстати, такие корабли я считаю очень капризные. Да? Где-то они вообще не прощают ошибок. Я, кстати, недавно встречался с таким кораблем в бою. Вот, да, к примеру, сейчас Эгер бронебойными снарядами может и, и ваншотнуть такой крейсер легко. Так, что я там говорил-то? Да, недавно вот прям на этом. На каком же корабле был на этом? На советском эсминце, который за место Хабаровского у нас ушел, ну, прокачим, да, когда замена произошла. Блин, не помню, дельный что ли. Ну, короче, неважно. То есть встретил я этого Эдгара, просто получается. Ну, я знал, где он находится, он нет, а он так стоял у него. Мы смотрели еще башню в другую сторону, да, развернуть недолго. Но если заходишь этому кораблю в борт на, на скорострельном эсминцы, то он долго не живет. Три залпа мне потребовалось, чтобы его уничтожить, и за три залпа больше десятка цитаделей я из этого корабля вытащил. Ну, то есть, очень быстро его смог уничтожить. Устранены. Да, но зато, чем больше калибр, который по тебе стреляет, тем больше шансов, что будет сквозняк. Ну, Эдгар, в принципе, не отсиживается где-то там, в тылах, да, он идет тут Берет точки. Ну а куда деваться, когда у тебя дальность стрельбы 16,5 километров. Ну и плюс за хреновой баллистикой один фиг надо искать какие-то ситуации. Ну, получается, надо самому создавать идти вперед, чтобы была возможность комфортно пострелять. Вот сейчас, как, к примеру, по Гроссеру Курфюрсту Пойдет на стрелку. Вот как раз иногда вот такие корабли при поиске вот этих ситуаций, подбираясь все ближе, ближе, могут быстренько склеить. Просто прочности аж 111 тысяч, но это благодаря вот этим точкам, которые тут... Там еще целый веер торпед гроз поймал. Прочность у него уже 116 максимальная, но осталось 58. Ну, вот он врубил там ремку. Ушел. Он все-таки смог уйти из-за света. Но это там союзный сменец. Он зашел за остров. Немного этот град влекся. Посмотреть, а то вдруг там авианосец решит дымы проспамить. Сейчас Ямато уже уйдет, дальности стрельбы не хватит. К тому же он еще из-за света уходит. Ну, здесь есть Эйгер. Ну, Эйгер побыстрее, по нему попасть будет проблематично. Даже на 15-километровой дистанции приходится брать упреждение, вот, если на каком-то другом корабле как будто стреляешь на 20, блин. Дымы, дымы заканчиваются. здесь как-то прям вообще неудачно подставился и есть наконец-то первый уничтоженный противник за 135 тысяч нанесенного урона ну а теперь заныкаться, спрятаться за островочек от потенциальных выстрелов. точки, точки, ну он авианосец там, да чуть-чуть чуть-чуть там, да верни возьми хилку <смех> Скоро появится. Противники как-то отступают. Хотя их вроде бы больше, но на левом фланге там все плохо. На правом пока здесь еще более-менее. Два союзных линкора идут вперед. Авианосец еще -то торпеды подкидывает. Ну, попал там одну или две. Вот сейчас Эггера уничтожает. И дальше стрелять больше не Хотя не, вон там еще один крейсер ползет. Анаполис вон. Линкор. Но тут дистанция подальше, конечно, будет некомфортно. Ну, к примеру, по рельсоходам еще. Можно попадать с таких дистанций Ну, Анаполис, да, вот чуть довернул Все, все залпы выпущенные Уходят мимо Ну, что-то все-таки попало Мягко говоря Урон, кстати, уже около 200 тысяч опять, опять. Все мимо, мимо, мимо и мимо. Ну, большая часть снарядов обычно на таких кораблях уходит в молоко. Ну, зато как раз таки быстрая скорострельность. Точнее, быстрый перезаряд. Есть медалька-поддержка. Через 40 секунд дымы заканчиваются. Ну, в принципе, скоро и стрелять больше будет. Не Есть еще один уже четвертый уничтоженный противник. И тут Грос вернулся. Вот эта система. Первый раз увидели. Залпы, когда сразу да, Три залпа, получается, корабль подряд дает, потом уходит на долгую перезарядку. Ну там прям нормально так урона за эти залпы получилось. Есть основной калибр, урон 234 тысячи уже. Ну-ка еще разочек мне посмотреть, интересно, на эту механику. Было бы в кого еще пострелять? 4 в 4 остаются команды, прям. Ты даже не заметил, когда был уничтожен союзный, еще и к тому же совзводный авианосец. А, перешел игрок на обычную систему стрельбы. Готов Дункан, есть Кракен. Кстати, есть там, я смотрю, взводный Кракен и просто Кракен. Уже почти полный запас прочности Эдгар восстановил, но это благодаря вот этим точкам, которые восстанавливают прочность. Ямато там где-то в угол убежал. Блин, такой режим не подразумевает где-то прятки по углам. Он как раз, да, вот в центре особенно появляется. Вот эта точка, если ее захватываешь, очень много очков она начинает приносить, то есть обычно это уже победа. Поэтому нельзя держаться по углам, особенно, ну там, там же время отображается до появления точки. Здесь, когда реплей смотришь, здесь ну, он показывает абракадабру какую-то. А так по-хорошему, да, понятно, что в какой момент надо двигаться к центру, чтобы не дать эту точку никому захватить. То есть, Ну, или постараться самому это сделать. Ну, а тут уже просто, я так понял, некоторые игроки скажут, ну, все уже. Все пропало, не пойду я никуда вперед, буду отыгрывать от дальней, в надежде нанести как можно больше урона. Не знаю, может этим игроки руководствуются. Еще немного, и сейчас можно будет еще Салема добрать и сделать шестого. шестого шестой фраг. По-моему, тут бы хватило одного залпа, но, но почти десяток Эдгар сделал. Еще дистанция позволяет пострелять по Ямато. То есть я не знаю, так посчитать, сколько снарядов находится в полете в момент, когда первый сделанный залп долетает до цели. <смех> Наверное, под сотню просто такой град. Еще один уничтоженный противник. Урон 280 тысяч. Это седьмой был уничтоженный. Но тут еще 78 тысяч прочности у авианосца. Единственное, что времени может не хватить, чтобы этот авианосец уничтожить. Центральная точка захвачена. Видно, что очки капают теперь очень-очень быстро. Да, там плюс 10 каждые сколько там? Каждые 2 секунды плюс 10 очков. То есть до конца боя остались считанные секунды. Авианосец спрятался там за островком. Ну, хотя остров маленький. Возможно, получится еще пострелять. Это как вот это, да. Аппетит приходит во время еды. А, он и не стал там за островом прятаться. Уже нанеся такое количество урона, хочется еще, еще, еще. Ну, еще и цитадельки выбиваются. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.